Здравствуйте! Должна ли быть поэзия всегда лиричной и высокохудожественной? Я считаю, что нет. И сегодня я хочу предложить вам, пусть и не высокопоэтичное, но очень жизненное стихотворение, в котором многие узнают свой дружный женский локомотив. Одна считает моющее средство жуткий яд. Другая в хлорке маринует все подряд, А третья с тряпкой на крахмалиной стоит, И что вода опять в посуде не вопит. Открыть все настижь и вдыхать весенний март, Заполучить за свежесть ветра миокард, Открыть, закрыть, открыть, закрыть, Открыть, закрыть и в душной комнате топор войны зарыть. Отводили стопка. Аккуратность на столе. Пыль с палец копится на чьем-то барахле. Ношу с собой свои котомки каждый день, Чтоб не бросали жадно руки ваши тень. Как раз начнет, так и до вечера брюжит. Потупив взгляд, в окошко смотрит и молчит. Ватсап. Эмейлы, e чаты, селфи, телефон, Коммуникации каждодневный марафон. Люблю котлеты. Я супы, а я лапшу. Вчера связала, шарф с носками племешу. Вы, хризантемы, как сажали во дворе? Как хорошо, что день рождения в декабре. Как хорошо, но загляденье какова. Тьфу на нее, вот мне б сейчас ее года. До дому вел ее какой-то мужичок. А муж не верит, простодушный дурачок. Давай за нас, на шафт и пей до дна. Нам жизнь с тобой, подруга, лишь одна дана. Нет, не звонила я супругу, то не я. Давай за дружбу, мы почти одна семья. Проходит жизнь, как мексиканский сериал. И те, кто выжил, заслужил мемориал, по ком прошелся грузовой локомотив, рабочий, женский, кровожадный коллектив».